Я однажды уйду Неожиданно и без оглядки В ослепительно яркий закат Или в рассветный туман Словно детство прошло И наскучили Салки, допрядки да Словно мы никогда не любили И годы обман Я однажды уйду на краю уходящего лета Или там, где метелит и вьюжет Ветрами февраль Распрощаюсь Легко, без ненужных вопросов-ответов Без упреков и слез Мне прошедшего будет не жаль Я однажды уйду Не оставив надежды навстречу, потому что решу быть счастливой. Настала пора и покину тебя, и дождливый опустится вечер, будет плакать по крыше и в окна стучать до утра. Я однажды уйду, помашу на прощание рукою. Беззаботно, светло улыбнусь, будто мне все равно. В сердце шрам унесу, напечатанный нервной строкою. Адрес дома, где счастье уже не случалось давно. Я однажды уйду.